Здравствуйте! Пайвый инвестиционный фонд «Драгоценные металлы» компании «Альпари» является, на наш взгляд, перспективной идеей вложения средств. Все исследования, цены, прогнозы и графики в этом обзоре представлены на 13 февраля 2015 года. Паевый инвестиционный фонд или ПИФ, драгоценные металлы, состоит из портфеля, включающего в себя акции ETF, фондов на золото, серебро и палладий. ETF – торгуемый на бирже фонд Exchange Traded Funds, индексный фонд, пай которого обращаются на бирже. Суть таких фондов заключается в том, что они привязаны к какому-либо индексу или товару который отражает динамику рынка в целом или его отдельного сектора. В нашем случае ПИВ «Драгоценные металлы» структурирован таким образом, что акции ETF на золото составляют 75% фонда, на серебро 18 – 18% и на палладе – 7%. На сегодняшний день фонд имеет отрицательную доходность, и стоимость его пая составляет всего лишь 72 доллара 61 цент. Цена пая зависит от рыночной стоимости активов и ежедневно рассчитывается управляющей компанией. Общее количество паев при этом остается неизменным. Погасить паи можно в любой момент. На наш взгляд, цена на золото и драгоценные металлы с большей вероятностью вырастет в среднесрочной перспективе, а следовательно увеличится и цена пая фонда драгоценные металлы. Основано это мнение на техническом анализе дневных графиков этих активов. На дневном графике цен на золото можно увидеть восходящий канал, причем цена подошла к нижней границе этого канала и оттолкнулась от нее. Дополнительной поддержкой выступает простая скользящая средняя с периодом 100 дней. Индикатор RSI нейтрален и не дает сигналов. Наше мнение: актив будет расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Аналогичную картину можно наблюдать и на графике серебра. Тот же восходящий тренд. Поддержка в виде линии тренда и скользящий SMA стол. К тому же здесь и индикатор RSI подтверждает восходящее движение. Палади находится в боковом тренде, однако имеет несколько сигналов на его изменение. Во-первых, это сигналы RSI индикатора, а во-вторых, цена уверенно закрылась выше SMA 100, пробив его снизу вверх. Есть вероятность, что актив на пороге сильного и уверенного роста. Прогноз движения цены на золото одного из корифеев технического анализа компании Trading Central также совпадает с нашим видением ситуации. Конечно, все эти выкладки могут и не сработать, но наше мнение, что приобретать паи фонд в драгоценные металлы надо именно сейчас. Как приобрести эти паи? Проходим процесс регистрации на сайте компании. Пополняем лицевой счет минимум на 100 долларов. Это минимальный порог инвестиций в фонд. Заходим в личный кабинет и слева в разделе «Инвестиции» выбираем «Вложить средства в инвестиционные фонды». Находим среди пифов фонд «Драгоценные металлы». Заполняем сумму инвестиций, кратную стоимости пая. Выбираем наш лицевой счет, принимаем условия инвестиционного соглашения и жмем «Инвестировать».